Боги – это урок, который мы в два лета проходим, в два года. Вот. Но он, этот урок должен всю жизнь раскрытым оставаться. Это то, что мир он какой? Богатый, божественный, блаженный, благодатный, благодарственный. Боги – бесчисленное количество, их так же много, как и звезд на небесах. На Земле сейчас богов 7 миллиардов людей, ты лично даже всех не увидишь. Так много, да? Все время куда-то едешь, все новые, новые, новые люди. И вот э, мировоззрение буквы Боги, главный урок, это познать, что мир э, ⁇ это чаша изобилия, что богатства его неизмеримые. И почему у человека не хватает богатства, денег не хватает, не хватает материального вот этого изобилия любого другого. Потому что человека мышление искаженное. Как только человек позволяет раскрыться в себе буквицы «боги», а это можно сделать, пропивая «Боги, боги, боги», настраивая на этот образ, чтобы он из родовой памяти вышел, ну и другие практики делая, то сразу богатство входит в твою жизнь материальное во всех смыслах. Приглашаю всех добрых молодцев и красных девиц изучать структуру нашу родную, магический русский квадрат, и обретать 49 качеств личности за 49 недель года, за 49 лет жизни. С помощью сказочного календаря, в котором подробно все излагается. И поступая в нашу сказочную семинарию «Собери свою матрешку». Мы вместе все это изучаем. И вместе приходим к народному единству. Потому что народ наш русский объединяет, что? Язык. И вот видите, Азован Царевич предлагает всем объединиться на уровне вот этой структуры нашего родного языка и не изобретать Америку. Это пришло из вечности, из бесконечности, и оно нас всех объединит по-любому.